Мы сейчас находимся на квартире квартире в стиле арт-деко перевод Воробьева 9-11 а вот Мы зашли в нее На стенах барельефа Различные картины из гипса В стиле этой квартиры И проходим дальше Сразу же на входе нас ждет маленький шкафчик с вешалкой Барная стойка с кухней, уютно примастившейся. Раньше на месте этой кухни был санузел. Уютный диван с замечательными картинами черно-белыми и когда диван раскладывается, столик тоже стильный, все в, в черно-белом стиле, и с обратной стороны мы видим зеркала, мы их не видим, но мы видим, что сзади стоит, стоит такой же самый, как и я хозяин, только с обратной стороны, вот наша кухня, вот ванна видна на джакузи, и кровать, кровать. Мы можем видеть, что нас подсветкой цветомузыкальной за моей спиной вы видите балкон и балкон освещенный балкон и зеркала создают иллюзию большого пространства мы зашли в санузел над бувальником зеркало большое бойлер – это стандарт нашей фирмы так как летом всегда включают свет под ним полочка сама джакузи гидромассажем и на джакузи мы видим окно очень здорово принимать душ и купаться когда сразу за, за джакузи ты видишь окно, видишь деревья, и прекрасный вид города, двора города. Выходим и заходим на балкон. Сейчас еврейская Пасха, и поэтому совсем не жарко. Ну, вот я вышел на балкон. Если бы это был день мы бы увидели старинную крепостные стены. но сейчас мы это не видим. Балкон очень большой, прогулочный, тоже стильный. вот видим столик кресло, где очень здорово проводить время. А вдалеке виднеется улица гражданская, сто лет назад мещанская, а еще сто лет назад, а 200 лет назад еврейская. И набережная вдалеке. На этом балконе очень здорово летом проводить время. С напитками, с компанией или просто с любимым человеком. И вот видим за балконной дверь, содержимое нашей квартиры. Вдалеке по гражданской улице мчатся машины, но они сильно не шумят. Мы Приглашаем вас посетить наши апартаменты. Посмотрите, посмотреть вы их можете на сайте elitki.com или подписывайтесь на наш канал, и вы увидите репортажи с других наших стильных квартир. так ЭЛИТКИ. Будем рады вам. Приезжайте.